Приветствую вас, друзья! Сегодня у нас будет очень интересный праздничный прогноз. Всем, конечно же, хочется, чтобы ну, с Новым Годом вошло в нашу жизнь что-то новенькое, приятное, чистое и, и наполненное надеждами. То есть все равно а большинство из нас надеется все-таки на то, что... Его будет ожидать перемены к лучшему. И вот в таких вот ожиданиях многие из нас, а может быть даже и все, с надеждой на чудо будут ожидать встречи Нового года. Ну, а то, как он пройдет для каждого из нас, как его лучше встретить, в чем предостеречься, на что обратить внимание, мы сегодня и поговорим. Ведь никому не хочется портить себе настроение в этот праздник. И несмотря на то, что мы уже многие из нас штаны, давно, не маленькие дети, а кто-то уже и совсем не ребенок, но все равно мы верим в чудо. Ну, давайте посмотрим, в принципе, на сам день. Я выставила 31 декабря, и уже около полуночи время. Обратите внимание вот на этот складывающийся Тау-квадрат. Ну, в чем плюс? Давайте обратим внимание на плюсы. Юпитер будет уже находиться в первом градусе рыб. И это очень хороший знак, поскольку Юпитер в рыбах силен, и он располагает к романтике к творческому настроению, к желанию, может быть, где-то проявить какую-то неординарность, чтобы этот день, этот праздник был запоминающимся, очень настраивает на душевность, на любовь к ближнему, сострадание, сочувствие, то есть очень важная черта. Этого Юпитера в том, что он будет стараться ну, как-то дружелюбно относиться ко всем и даже примирить тех, кто поссорились, и объединить тех людей, которые, возможно, ну так вот просто в, быту в жизни между собой давно не общались. Наиболее благоприятным, гармоничным Встреча Нового года может быть, конечно же, для представителей водной стихии, поскольку Юпитер будет освещать им путь. Ну и еще может благоприятно коснуться земной. Но ну а здесь есть один интересный момент. Вернее, вот у два. Ну, первый, если говорить о фоне, в. Луна будет идти на соединение с Марсом Луна это наша эмоциональность Плюс в том, что эта Луна, она быстро проходящая Но все-таки она затронет 31 и 1 Только лишь 1 к вечеру она уже выйдет из-под вот этого аспекта Марс, планета напряженная Она дает, знаете, такой повышенный эмоциональный фон Она дает некоторую раздражительность и даже может быть некоторую агрессивность в оппозиции к Лилит. Это будет касаться не всех, а только тех, у кого по личным планеткам могут пройтись эти аспекты. Ну, В частности, наверняка это может коснуться стрельцов. Будьте, пожалуйста, спокойненькими, не раздражайтесь по пустякам. Многие из вас могут почувствовать какое-то недовольство, нервную возбудимость, ну, постарайтесь как-то себе сразу изначально наставить, ну, настроить на положительный лад и не нервничать по пустякам, значит, что это все временно, раздражение пройдет и все наладится. Ну, поскольку для вас Лилит попадает в седьмой дом, то, соответственно, ваш гнев может быть направлен на ваших партнеров. Если говорить из-за чего, ну, что-то они делают, сделают не так, вот по Нептуну. Какие-то, может быть, ваши простые домашние просьбы не выполнят и немножечко вас разозлят. А что же вас порадует? А порадуют денежки, подарки порадуют. Порадуют близкие люди. По третьему дому, наверное, вам все-таки стоит встретить этот праздник с близкими, с родными, с теми друзьями, которые ну, часто вхожи в ваш дом. Козерожки. Вы знаете, несмотря на ваш положительный настрой, и учитывая, что сейчас Венера в соединении с Плутоном, прям вообще такие яркие планетки идут по вашему первому дому, очень харизматичны, очень обворожительны, но, но какие-то неприятности по независящим от вас причинам, могут немножечко вам подпортить настроение. 12 дом это что-то тайное, связанное может быть с чем-то уходом, уездом, может быть чьей-то болезнью, то есть какие Какие-то могут быть ну, обстоятельства, выяснится, что-то вам придется закрывать, перекрывать, к чему-то нужно будет прилагать руку. А этого делать очень не хочется, поскольку уже праздник, хочется расслабиться, хочется погулять. Но, тем не менее, какие-то обстоятельства, это может быть даже еще и болезнь чья-то или ее последствия, которые... Ну, э, которые Будут возложены, вернее, лечение, которое будет возложено на вас. Вот попадет под вашу ответственность. Чем немножечко как-то вам, знаете, не даст спокойно расслабиться в этот день. Так, что еще? Что еще интересно? Что вас тут порадует? Так, ну, порадует, что все-таки вы останетесь в хорошем настроении от этой... В ситуации к вам возможен приход финансовый, денежки могут быть. И несмотря на то, что вы их тут же потратите, вы их потратите с радостью, потратите вы их на удовольствие. С кем отмечать? Ну, в вашем случае все равно с кем Хотя, учитывая, что Юпитер перешел уже в третий дом, а третий дом это двоюродные братья, родные, тоже сестры, родственники, то вполне можете отметить и с ними. Я думаю, вам будет интересно. Водолечики. Вы знаете, вам будет очень трудно справиться с собственным упрямством. У вас уже есть план, есть мысли по поводу того, как провести этот праздник. Причем вам не очень хочется идти на поводу у своего партнера, а провести его именно так, как вы это задумали сами. И всячески будете стараться ну, убедить партнера в том, что ваша идея, она самая лучшая и правильная. Но все же вам здесь есть совет. Быть внимательными и сдержанными в дружеском окружении, если будете отмечать с ними. Потому что соединение с Марсом говорит об очень хрупком эмоциональном фоне. Возможны какие-то небольшие кратковременные неприятности, недопонимания со своими друзьями. А причиной этому может послужить или чья-то ревность, или, может быть, какие-то непонятные ситуации с детьми. Поэтому постарайтесь все обозначить заранее, обо всем договориться, кто с кем, чем занимается. Плюс в том, что ваш карман не пострадает. И, скажем так, что, возможно, даже вы... Получите больше, чем потратите. Рыбки. Категорически, если у кого-то выпадают какие-то дежурства с 31 на 1, постарайтесь перенести на другой день. Возможны неприятные ситуации, связанные с вашей работой, с вашей карьерой. Также с теми людьми, которых вы считаете для себя авторитетом. Ну, это для кого-то отцы, для кого-то дедушки, для кого-то это еще ну, руководителя может быть просто другой человек, но тем не менее будьте осторожны во взаимоотношениях с этими людьми, поскольку какой-то ваш поступок может привести к непониманию ситуации ситуации к искажению этой ситуации. И информация может быть донесена до этого человека не, ну, в воскаженном виде. И он может попросту принять ошибочное мнение по поводу вас и может получиться небольшой скандальчик. Идеально провести для вас этот праздник в окружении своих друзей. Здесь вы будете чувствовать себя как рыба в воде. И есть шанс, что кто-то из друзей к вам воспылает с новой страстью. Дальние поездки и переезды в этот день, в этих два дня, нежелательны с 31 на 1, ну как 31, так и 1. Овны! Учитывая, что этот аспект Луны с Марсом, напряженный будет формировать к вашему Солнцу тригон, собственно, точно такой же аспект будет формироваться и к, к львам, то овнам и львам будет очень-очень комфортно новогоднюю ночь. То есть, это как раз те люди, то есть вы – это те люди, которые получат настоящий кайф от этого праздника. Что еще у вас интересного? Ну, Во-первых, для тех, кто отмечает день рождения где-то в поездке за границей, ну, на море, например, в Египте или еще где-то дал дальше, то вы получите от этого отдыха очень большое удовольствие, но все-таки будьте осторожны на воде и в каких-то коротких дорогах. Далее. Очень прекрасные взаимоотношения с вашими близкими, с теми людьми, которые являются для вас авторитетными личностями. Если вдруг вы захотите ну, получить какой-то бонус, связанный с вашей карьерой, то можете вызваться на дежурство в этот период. Вам очень хорошо заплатят. Вообще хочется сказать, что для вас лучше отмечать этот праздник даже не дома, а где-то подальше. Подальше от дома и даже не обязательно со своими друзьями. Может быть со своей семьей, со своими родными, но лучше где-то в гостях, куда-то езжайте. По Козерогу это может быть и даже посетить, например, кого-то из своей семьи, старшее поколение. И им будет приятно, и вам будет хорошо. Ну, единственное, что тут может оморчить радость, это, например, может быть, какая-то доставка будет не вовремя, или ну, подпортится какая-то еда. Ну, Кто-то случайно ее испортит. Ну, Где-то вот в чем-то может произойти некоторая путаница. Ну, это будет слишком кратковременно и вряд ли испортит вам праздник. Тельцы. Ну, поскольку для вас напряженный аспект связан с восьмым домом, то есть между восьмым и вторым, то есть, ну, такой шанс, знаете, неожиданно потратиться то есть будьте, будьте осторожны с тратами. Вы, в принципе, ребята, не спешите, как правило. Очень тратится, как правило, вы очень экономны. А вот здесь, вот, знаете, как может понести. Или возникнет такая необходимость кому-то помочь. А может быть, будет такая ситуация, что у партнера не очень хорошая будет финансовая ситуация, и вам придется взять полностью на себя все материальные обязательства по новогоднему празднику а повлиять на ваши решения может еще и дружеское окружение вас конечно сбить с толку Трудно, но все-таки есть шанс потратиться. Потратиться или даже, может быть, ну, какой-то небольшой материальный убыток. Тот, на который вы не рассчитывали в эту новогоднюю ночь. Так что приятного? Ну, из приятного вы будете в очень хорошем настроении. Наиболее шикарно этот праздник пройдет для тех, кто его будет отмечать где-то за границей. Или, может быть, к вам приедут гости издалека в поездке. Но у кого будет возможность, постарайтесь все-таки отметить его не дома. Поскольку у вас здесь есть очень приятные, указания на очень приятные эмоциональные чувства, связанные с делами или с людьми издалека, ну и также еще и приятные материальные поступления. Да, еще хочется ну, успокоить для тех, кто будет слишком сильно переживать за свои денежки, что ситуация для вас все-таки в итоге служится благоприятно, то есть потери будут компенсированы, и, в общем-то, ситуация выровняется материальная. И постарайтесь не слишком сильно... Но быть упрямыми. Чуть-чуть хотя бы постарайтесь быть более гибкими со своими друзьями, со своим близким окружением. И тогда у всех будет отличное праздничное настроение. Близнецы. Ну, тут вы мастера запудрить мозги своему партнеру. И что-то вы ему такое скажете, что сможете на себя вызвать его гнев и немилость. Поэтому будьте очень внимательны к своим словам. Из плюсов то, что вы очень быстро выкрутитесь и ожидайте очень хорошую, знаете, такую материальную поддержку от членов своей семьи, от старшей членов своей семьи, это родители, более старшее поколение. Для тех, кто ну, в некоторой степени зависит от партнера, ну или даже если не зависит, то здесь есть еще очень хорошие, крупные подарки, дорогие от вашего партнера. Причем не только материального, но еще и интимного характера. Настоящая страсть в новогоднюю ночь, но ну, она обеспечена очень многим из вас. Не очень может сложиться благоприятная ситуация для тех, кто находится где-то далеко, за границей, либо с людьми издалека, с которыми у вас есть отношения, либо были отношения. Здесь, возможно, недопонимание и холод. Раки. Ой, для вас очень важно подготовиться к Новому году таким образом, чтобы по работе вас никто не дергал, никто на вас не обижался, никто вам не звонил и вам не пришлось последние минуты перед этим праздником что-то доделывать, куда там чаться, все дома бросать и бежать, доделывать свои дела. Кому вы там что пообещали? Все постарайтесь тщательно проверить и исполнить заранее еще совет берегите свою печень будьте очень осторожны с продуктами также повышен риск отравлений и сильных аллергических реакций вот вы знаете с друзьями можете немножко как-то ну, не найти общий язык с дружеским окружением а вот с вашим партнером вам будет очень легко и комфортно Такое чувство, что, возможно, вы не захотите, ну, большинство из вас, отмечать этот праздник большой компании. Захотите все-таки его встретить ну, с теми людьми, которых вы давно хорошо знаете, с членами вашей семьи, с старшими членами вашей семьи. И многим из вас захочется в большей степени побыть наедине со своим любимым человеком. Для тех, кто может находиться где-то далеко, за границей, у моря, то будьте осторожны с жидкостями, осторожны на воде. Ну, видите, у вас тут самая большая такая опасность, это возможное отравление или переедание, все, что связано с водой. А во всем остальном у вас должно все сложиться очень хорошо и, и радостно львы. Но поскольку данное соединение Луны с Марсом будет светить на ваше солнышко, то я думаю, что для вас обстоятельства должны сложиться благоприятно. Для вас это соединение будет находиться в пятом доме развлечений, детей, хобби. Ну, Пятый дом это ваш родной дом. Поэтому если вы сможете этот праздник встретиться с своими детьми, устроить им большой праздник, там кто-то может поучаствовать Дедом Морозом или Снегурочкой, то это будет наибольшая радость вашим близким. Здоровье вас не должно подвести. Также накануне Нового года многие из вас смогут получить очень крупную сумму денег, благодаря чему вы сможете одарить ваших близких и родных хорошими, качественными подарками, чему они будут несказанно рады. С вашими партнерами вы будете чувствовать себя одним целым, будете в одном тандеме. Единственное, что там может быть небольшое какое-то действие, не несогласованное, немножечко вас огорчит, но ненадолго. А вот откуда вы можете... Получить не очень приятные эмоции, это, как ни странно, от своего дружеского окружения. Поэтому, наверное, в вашем случае наиболее благоприятное это дети и свои, то есть самые близкие люди, тех, кого вы любите. Не только дети, а тех, кого любите. Украсят ваш праздник лучше всяких гирляндов. Девы, ну для вас здесь немножечко такое соединение напряженное в зоне семьи. То есть есть предположение, что э, может вывести вас из себя чье-то, может быть, какое-то нервное поведение, может быть, кто-то будет без настроения. Причем интересно, что из-за какой-то ерунды, из-за какой-то глупости. Но, если вы это все как-то так пропустите мимо ушей, то у вас здесь шикарный пятый дом, связанный с детьми, с развлечениями. И это указывает на то, что вы получите какие-то крупные подарки от тех людей, которые вас любят тех людей, которых вы любите. Очень приятные останутся впечатления от этого праздника. В том случае, если вы его проведете с теми людьми, которых вы любите. Вот Для вас, кстати, прогноз похож так же, как и для львов. Многие из вас могут узнать какую-то очень важную, интересную новость, которая будет для вас бесценной. Ну или на вес золота. Здоровье вроде как не должно подвести, но все равно так. Постарайтесь как-то соблюдать во всем меру. Любые передвижения в эти праздники куда-либо далеко нежелательны. Весы. Для вас здесь наиболее напряженный аспект Складывается в стенах вашего дома. Слишком какая-то эмоциональная атмосфера там будет складываться. Так, извините, это не сфера вашего дома, а поездок. Поездок и путешествий дальних. Ну, смотрите, возможны какие-то путаницы, связанные с доставкой чего-то, перевозками. И, возможно, неожиданные поломки в пути. Вот вы знаете, для вас, например, отмечать этот праздник где-то далеко, ну, как-то не очень хорошо. Поскольку, возможно, получение некой ошибочной информации издалека. И а, вот, ваша внутренняя, может быть, знаете, как-то нервозность или неудовлетворенность вот по этому поводу. Но ситуация дома в семье очень стабильная, очень все Очень все хорошо. И есть указание на то, что вы можете получить какой-то очень дорогой подарок, очень какие-то важные для вас впечатления, благоприятная ситуация для того, чтобы провести этот праздник в кругу своей семьи, с родителями, там, с бабушками, с дедушками у кого есть, есть со своими родственниками старшего поколения, ну не только с детьми, но и старшего поколения. Постарайтесь в этот день быть со своими детьми как можно более мягкими. Ну, я вижу, что может быть небольшое упрямство, которое с чьей-то стороны, может быть со стороны детей или ваших любимых. Какой-то может быть небольшой холод или желание отстоять свою, свою позицию, может немножечко вам подпортить настроение. Но вы в принципе люди очень миролюбивые и вы легко и быстро сможете наладить, и восстановить гармонию в отношениях. Здоровье подвести не должно. Тут у вас как раз все чудесно. Ну и скорпиончики себя оставила я напоследок. Так, ну здесь переживание из-за денег очень сильные. Ну и сразу могу сказать, что я уже заранее начинаю переживать, что вдруг не хватит, потому что столько всего нужно купить. И что тут мы видим? Ну, здесь есть четкое указание на то, что надеяться нужно только на себя. Надеяться больше не на кого. Партнер, у кого есть, может подвести в этом плане. Или может быть ему кто-то не выплатит деньги, вы их не получите. Поэтому рассчитывайте только лишь на свой ресурс. Ну, по идее, я думаю, его должно хватить, поскольку здесь Луна имеет все-таки благоприятный аспект к Сатурну. Так, раз, два, три, четыре. То есть на семью, на семейное торжество хватит. Ну и плюс еще здесь со стороны семьи, здесь тоже будут определенные вложения. Ну, для вас здесь, конечно же, идет указание на то, что вам идеально встретите этот праздник. Или же в кругу своей семьи, или своих там братьев, сестер, родных, двоюродных. Это могут быть ну, для кого-то даже соседи или просто люди, которые вхожи в ваш дом. То есть вы можете рассчитывать, вернее, вы можете получить на те, те подарки, на которые даже не рассчитываете. Очень приятные впечатления о себе эта ночь. С вам за радостью далеко ездить не нужно. Все, что есть, рядом с вами находится. Но все, что вам нужно, это рядом с вами. А учитывая, что Юпитер уже будет находиться в первом градусе вашего пятого дома, детей, развлечений, то здесь еще и какие-то приятные обновления по этим темам, приятные события. Нептун здесь благоприятные аспекты делает. Ну, наверное, все-таки кто-то к вам еще приедет. Или вы кому-то приедете из ваших близких. И здорово, просто замечательно проведете, встретите Новый год. И надолго запомнится вам этот праздник. Ну что ж, поздравляю вас с наступающими. Желаю чтобы вы все подняли свои бокалы. И в 12 ночи, с 31 на 1, успели загадать желания. И чтобы ваши надежды, связаны со следующим 2022 годом, все-таки оправдались. На этом заканчиваю свой прогноз. Очень рекомендуем его смотреть как по солнышку, т. по вашему прямому знаку зодиака, так и по асценденту. Иногда он проигрывается по асценденту даже ярче. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, пишите комментарии. и До встречи в следующих прогнозах в следующем году. С праздником вас, с наступающим!